Очередной венгер чуть получше поновее приобретался в кировске в луганской области смешная цена какая-то там была у него он еще в масле мало им пользовался в основном пользовался пилкой пилка по дереву здесь хорошая столько сучков перепилили здесь стандартный клинок стандартная скрывалка для отвертка открывалка для бутылок ну и штопор штопор здесь конечно отличный темляк из кожи делал сам уже в принципе использовался мало он тем не менее ходовая модель за грибами если ехать куда-то самое то далеко в лес небольшой техничок но ну, в основном как и диссишный по городу